Каждое внедрение, изменение, конечно, имеет свои определенные трудности, сложности. Конечно, не все готовы изменить, так скажем, все на 180 градусов. Соответственно, да, были сложности, трудности отдельными персоналами, Но создавая команду, именно IT-команду по внедрению в Алматинском аэропорту. Мы в течение полугода потихоньку этот процесс прошли, конечно, с помощью ривец Пулкова, ваши ребята приезжали, оказали очень большую помощь, помощь и удаленно, и на месте присутствия, консультируя, оказывая опыт внедрения. Сейчас уже в течение, сколько мы, грубо говоря, полтора-два года эксплуатируем промышленной эксплуатации, сейчас уже все довольны, многие очень довольны тем, что инструмент удобен, понятный.